Заточка бритвенных лезвий под домашней пирамидой Жанна. 4 ноября 1949 года Карл Дребул подал в Праге заявку на патент «Способ сохранения режущей кромки бритв острой». 1 апреля 1952 года на свое изобретение получил патент Чехословацкой республики. Патент был опубликован 15 августа 1959 года. Кроме того, известно, что для улучшения остроты длительных лезвий используется искусственное магнитное поле, в которое эти объекты помещаются так, что их ребро лежит в основном по направлению силовых линий. В соответствии с изобретением, лезвия хранятся в магнитном поле Земли под поверхностью пирамиды. Таких... Так... В пирамиде имеется люк квадратной, круглой или овальной формы, в которой вставляется лезвие. Лучше всего для этого подходят пирамиды с квадратным основанием и лучшее со стороной квадрата равной высоте пирамиды. Эффекты от применения макетов пирамиды Фиопса наблюдали следующие. Список, очевидно, не совсем полный. Это лечение разнообразных, в том числе неизлечимых заболеваний, усиление действующей силы лекарств, продление жизни, продление молодости, улучшение физических и духовных кондиций человека, зрение, слух, память, иммунитет, работоспособность, Блеск в глазах, секс у женщин, потенция у мужчин, улучшение работы кишечника, почек, печени, сердца и других органов. Многократное снижение смертности в результате употребления продуктов питания, заряженных в макете пирамиды. Улучшение эпидемиологической обстановки и снижение количества онкологических заболеваний при помощи предметов, заряженных в макете пирамиды. Угнетающее влияние на патогенные микроорганизмы одновременно со стимуляцией полезных микроорганизмов. Придание воде лечебных и стимулирующих свойств как для людей, так и для животных, растений и семян, а также их непосредственная стимуляция. Придание воде способности не замерзать при отрицательных температурах до минус 38. Консервация продуктов питания, преобразование трудно пятен на одежде в легко удалимые, уменьшение вязкости нефти и увеличение дебета скважин в окрестностях макета пирамиды. Улучшение экологической обстановки и снижение вреда от промышленных выбросов предприятий в окрестностях макета пирамиды. Успешная профилактика преступлений на муниципальной территории при помощи предметов, заряженных в макете пирамиды. Защита от поражения электрическими разрядами при помощи предметов, заряженных также в пирамиде. Уменьшение расхода топлива в автомобилях путем размещения макета пирамиды под бензобаком. Стабилизация функционирования разнообразных технических устройств. Восстановление нечитаемых лазерных дисков путем выдержки их в Макете-пирамиды. Положительное воздействие на околоземное пространство при помощи камней, заряженных в пирамиде и доставленных на космические станции МИР в 1998 году и МКС в 2001 году.